Добрый день! Представляю вашему вниманию винтажную игру в жанре экшен под названием Dina Blaster, также широко известную как Бомбермен, которая была разработана 25 лет назад в 92-м году компанией Hudson Soft, выпущенной издателем Ubisoft. Сюжет игры можно назвать проработанным для тех лет. Более того, он показан во вступительном анимированном ролике, который длится несколько секунд. В общем, нам предстоит спасти похищенную злодеем девушку. Размер игры в распакованном виде составляет менее 300 килобайт, то есть в сотни тысяч раз меньше, чем у топовых современных игр. Язык игры английский, русификаторов на нее я не видел. Системные требования можно описать словом минимальное. На 286 процессоре игра не тормозила. Геймплей представляет из себя хождение под 64 уровнем с попутным уничтожением стен и местной жирности путем подрыва бомбами, под веселенькую музычку в жанре, который четверть века спустя после его появления назовут «8 бит». Главное в процессе игры самому не оказаться съеденным и не подорваться на своей собственной бомбе. На каждый уровень дается время на прохождение, превышение которого означает проигрыш. Сами уровни нарисованы как бы сверху, но при этом монстры и персонаж показаны сбоку. Сверху или сбоку показаны бомбы сложно сказать, потому что они круглые. При подрыве стен периодически появляются различные бонусы, самые полезные из которых – это увеличение дальности взрыва, увеличение количества бомб, ускорение, дистанционный подрыв бомб и прохождение сквозь стены. Сложность игры откалибрована идеально. Если поначалу противники способны только перемещаться от стенки до стенки и с ними справиться даже ребенок, то некоторые монстры финальных уровней и боссы делают вам всю суровость старых игр. игрокам, привыкшим к искусственному интеллекту современных игр, наверняка будет непросто выдерживать этот бессмысленный и беспощадный 8-битный В игре есть ураганные по динамике мультиплеер, в котором могут принять участие до четырех человек. Конечно же ни о какой сети речи не идет. Все четверо должны находиться перед одним компьютером. Двое управляют с клавиатуры, еще двое с джойстиков. Я, правда, ни разу не видел джойстика под DOS даже в те времена. Если в главном меню игры набрать название разработчика Hudson Soft, то игрок получит бессмертие, а также максимальное количество бомб и радиус их поражения. Перейдем к оценкам. Геймплей 10 из 10. Вы только посмотрите на всю эту непрекращающуюся мясорубку. Звук 10 из 10. Одноголосная полифония или PC-спикер. Графика 10 из 10. В игре возможны максимум 256 цветов, из которых в основном используется только половина. Разрешение приблизительно 200 на 200 пикселей. Игра по всей видимости оптимизирована под квадратные мониторы. Реиграбельность 10 из 10. Даже спустя четверть века после выхода оригинальной игры в магазине Android Play Market вы найдете десяток уклонов самый известный из которых Bender Friends установлен более чем 10 миллионами пользователей. Игра без проблем запускается на новых компьютерах. Инструкцию по запуску винтажных MS-DOS игр на современных операционных системах можно найти на любом сайте со старыми играми. На этом все по игре Динобластер. Спасибо за внимание. До свидания.